Здравствуйте. Вы не представляете просто, насколько мне не хотелось обо всем этом говорить. И сейчас не хочется. Оно прямо вот как-то с трудом так, с трудом. Мы все ходим по краю мировой войны. Региональная война уже с нами, и мы в определенной степени в ней участвуем. И у меня вообще ни для кого нет никаких хороших новостей. Но ситуация развивается. Ситуация развивается... В не очень хорошую, кстати, сторону. И поэтому подумалось, что все-таки можно немножко высказаться. Для начала, в общем, есть поговорка «нашла коса на камень». И в этой истории, как несложно догадаться, есть коса и есть камень. У нас тоже, в общем-то, есть коса и есть камень. Один из, не первый, скажем, тут сложно понять, какой фактор первый и какой главный влияет на это все. Но одним из факторов я бы определил предательство Зеленским собственного электората. На самом деле, в Украине было много факторов, запустивших эти события, но именно предательство зельянскими слугами народа своего электората напоминает нам о том, что украинский народ этого не заказывал. Украинский народ очень много сделал для того, чтобы этого не произошло. Вспоминаем 2019 год, когда в Украине был кандидат, который шел на выборы с лозунгом «Армия Мова Вира». Который педалировал на тему конфронтации с Россией. Кстати, он был действующим президентом. И на выборах 2019 -го года украинский избиратель дал ему хорошего пинка под зад. И выбрал клоуна. Видимо, потому что думал, что он добрый клоун. И все как-то изменится. Но проблема в том, что когда Зеленский и слуги народа оказались наверху, выяснилось, что есть такая штука, как элитный консенсус. Вот вот эти внизу людишки, они же глупенькие и тупенькие. Что они вообще могут понимать? А серьезные парни, депутаты, журналисты, бизнесмены, они все знают, что немножко русофобии это всегда здорово, что это всегда выгодно. Можно вот поковырять эту вату палочкой регулярненько и попросить денег на сдерживание России. Можно подзветить гаечки в своей стране по этому поводу. И главное, они же не ответят. Они побоятся большой войны и поэтому... На самом деле 8 лет бомбили этот Донбасс, 3 из них по Зеленскому. И сколько карьер на этом делалось, сколько капиталов на этом делалось. Это уже стало прямо скрепой украинской государственности. Постоянно АТО, вот эта антитеррористическая операция, война на Востоке. И кто бы мог подумать, что вот еще раз поковыряли, и тут такое бабах началось. Вот не с по белоруску. С добулы, так с добулы. Второй фактор не по важности, просто второй, который запустил эти события, Россия и Владимир Владимирович Путин. Вы все, наверное, смотрели эти его выступления. И, в принципе, в содержательные части, там, где про над... база НАТО под Харьковым, подлетное время ракет, мы ощущаем нашу горло, в этом есть некоррессиональное зерно. Эти аргументы были уже давно проговорены и как бы, давно известны. в них да что-то есть. Но фокус ведь не в этом, а в том, что дедушка у нас монархист. Когда я говорю, то есть я говорю Путин, но имею в виду, конечно, не лично его, а все вот это кубло <coughs> со своим элитным консенсусом. Он, они монархисты, у них есть два друга: армия и флот. И когда возникают проблемы, мы задействуем именно их. У нас нет других инструментов. Если бы Ленин столкнулся с этой проблемой, которого, да, наш дедушка поносил долго очень, половину выступлений, он бы как-то обращался к украинскому пролетариату, искал какие-то движущие социальные силы, которые могли бы повлиять на свое правительство, поддержать там российское правительство и так далее. К слову говоря, буржуи делают точно так же. СМИ, НГО, влияние на умы. Но, как бы, все эти европейские штучки с мягкой силой и так далее, они не для русского человека. По крайней мере, если говорим о нашем пожилом монархист, монархисте. И когда они оказались в такой ситуации, ну как бы они ярко выступили, начав просто с ракетного залпа. Это произвело крайне странное впечатление явно на украинское население. То есть мы, может быть, смотрим разными глазами, может быть, вы видите как-то это иначе. Но я вижу, что это самое украинское население внезапно сплотилось вокруг того государства, которое у него есть. То есть люди идут пачками в территориальные батальоны, защищают города, и очень непонятно, что с ними Россия будет делать. То есть если вы будете штурмовать каждый город, в котором стоят вчерашние мирные люди, ушедшие в этот территориальный батальон, количество трупов будет огромным. С кем вы собираетесь строить эту вашу нейтральную Украину после такого? То есть на самом деле, знаете, вот русская пропаганда, она сейчас говорит о том, что... Их просто вот 8 лет оболванивали, поэтому они такие. А мы включим рупоры доброй пропаганды, и там лет за 4-5 они у нас все перепрошьются. <coughs> Позволь себе в этом сильно усомниться. Потому что, ну, во-первых, потому что ваша пропаганда, простите, туповато. И как бы это вам кажется. У вас есть собственный элитный консенсус, в которым вот типа... Их обволванивали чуждой, русскому человеку пропагандой, бандеровской, и даже она сработала. Когда мы хорошую зарядим, там, про царя-батюшку и все как надо, то она сработает там, гораздо лучше. Но между вами уже стоит кровь. Кровь уже убитых граждан. Да? Между вами стоят уже эти бомбардировки. И что самое опасное, по сути, этим вторжением, это, ну, в общем-то, агрессии, если называть вещи своими именами, Россия подтвердила все самые... Такие ходовые и мрачные постмайданные идеологемы. О том, что у нас на востоке такие есть империя, которая не считает украинцев народом, о чем Владимир Владимирович говорил, да. О том, что она спит и видит, чтобы коварно напасть, порвать на, порвать на куски и как бы оставить просто груду мяса и реки крови. Когда они смотрели выступление Путина, возможно, они видели хищника, который смотрит на них маленькими глазками и говорит, что он сейчас разберется с ВСУ, вооруженными силами Украины, а потом вы все станете просто добыч. Это очень плохое начало, и оно будет еще очень долго икаться в хи. Ну и сбоку припеку есть мы, и наш пожилогений, так сказать. Я имею в виду не лично Лукашенко, опять-таки, а некая вот эта вот элиту со своими элитными консенсусами. То есть с комплексом представлений, которые циркулируют в их кругах, и им кажется, что это все правильно и хорошо. Наш так ярко выступил на выборах 2020 года, что сперва у него отсохла многовекторность. То есть, как бы система вот этих сдержек и противовесов, нормальные отношения с Западом, с ближайшими соседями и так далее. За этим последовала еще серия ярких выступлений типа беженцев, там, самолета Протосевича, в результате чего отпала не только многовекторность, но и вообще все даже возможности экспорта. То есть, нам закрыли порты Прибалтики, нам закрыли, закрыли порты Украины. У нас остался один единственный союзник. То есть, весь наш экспорт фактически уже начал идти через Россию, этот союзник втянул сперва его в, эту стран... в это странное мероприятие, вот, а он втянул всех нас. То, что он нас втянул, а это плохо. Но то, что он втянул нас не до конца, это все таки как бы маленький плюсик в этой ситуации. Белорусы не едут убивать украинцев. И это как бы... Ну, немножко... Под... Это важно потому, что каждый сейчас убитый белорус, украинец, русский – это полено в костер всеобщей ненависти, ненависти друг к другу, которая будет полыхать десятилетиями, поглощая все новые и новые поленья. Поэтому как бы то, что мы их не подкидываем, это уже здорово. А хотя надо сказать, что некоторые белорусы такие едут воевать в Украину. Вот Светлана Тихановская объявила о создании какого-то добровольческого корпуса, который должен Поехать воевать с Россией в Украину. И здесь как бы забавно, если как можно это назвать забавным, даже не то, что они считают борьбой за мир, войну против России. У них на самом деле это называется антивоенное движение, в рамках которого формируется добровольческий корпус для войны в Украине. Вот Забавно даже не то, что они считают борьбой за мир, войну против России, а то, что я уверен, наверняка не все сторонники оппозиции поддерживают эту гениальную идею. И тем более не все противники режима поддерживают эту гениальную идею, но внезапно они точно так же не могут повлиять на Тихановскую, как мы не можем повлиять на Лукашенко. А, украинцы не смогли повлиять на своего Зеленского, а русские не могут влиять на Путин. Это на самом деле довольно давняя история, тянущаяся еще с 2020 года, когда там, что творит ваш нехт? А мы не знаем, мы, не, мы, не, мы не влияем, мы сидим в Варшаве пишут, что хочет. Что делает Тихановская, так мы на нее тоже не влияем. Больше того, она и сама то ни на что не влияет, оно все как-то само собой получается. Там вечерка ее серый кардинал, который в эти ушки что-то вдувает, откуда там это? И все-таки да, мы знаем, что он дурак, но мы понятия не имеем, откуда он, и мы тоже на это не влияем. Поэтому сейчас модно вот говорить про то, что белорусы там должны извиняться перед украинцами за вот это все. У меня встречное предложение: давайте мы тогда лучше все. Извинимся друг перед другом, перед предками и потомками за то, что мы позволили, за то, что на руинах нашей когда-то общей страны завелись вот эти самые элиты с их элитными консенсусами, на которые мы вообще никак не влияем. То есть они как бы достаточно замкнуты. Там могут меняться отдельные люди, но в принципе кубло стабильно. Естественный отбор над ними по сути не властен, просто потому что из-за их ошибки платят, отвечают другие люди, обычные. Вот когда в очередной раз кто-то обделался, тогда надо бежать защищать интерес. И в этой ситуации, как бы, неудивительно, что там формируется именно свой альтернативный взгляд на мир. У нас есть элитный консенсус украинский, элитный консенсус белорусский, элитный консенсус русский и даже внутри оппозиционный, потому что Тихановская действует вполне в его рамках. Вот за это действительно стоит извиняться, за то, что мы все это допустили, потому что это действительно какой-то позор. Здесь, однако... Всплывает вопрос, а что с этим делать? И тут у меня самая главная плохая новость. Дело в том, что Беларусь, в, это, в этой ситуации белорусы не, не то чтобы ничего не могут сделать, они не могут сделать ничего хорошего. То есть, Беларусь на события в Украине сейчас не влияет. Если допустить, что в России произойдет какая-нибудь революция, то новая революционная власть может отозвать армию назад. Или не отозвать, потому что там все-таки довольно специфический режимчик, и он предельно антироссийский и заточен как бы на то, что вот постоянно эту Россию в бок палочкой ковырять. Если произойдут какие-то изменения в Европе, Европа может сказать, мы больше не будем поставлять нам джавелины и давать денег, поэтому подписывайте там мир и нейтралитет. А белорусы в этой ситуации оказываются в абсолютно пассивной роли. Да, эта война омерзительна. Но я, честно скажу, не вижу перспектив антивоенного протеста в Беларуси. И вот, собственно, почему. То есть, как может развиваться такой протест? Он может быть очень маленьким, и тогда всех посадят. А он может быть очень большим, и тогда лучше бы всех посадили. Потому что представим себе очень большой протест, 100 тысячные толпы на улицах Минска и реальная угроза действующему режиму. Как вы думаете, чем займутся российские войска, которые распределены по всему югу нашей страны и не только уже по югу, когда замаячит приход к власти оппозиции, ну а сейчас никто другой, если падает эта система, то никто другой, кроме оппозиции, не придет, Когда замаячит приход к власти оппозиции, которая уже объявила войну России, по сути, считает, что надо воевать на стороне Украины и отправляет уже какие-то туда части, экспедиционный добровольческий корпус. Мне кажется, гадалки не ходи, у них просто не будет другого выбора. Они начнут занимать города. Потому что это важная тыловая база, как бы и допустить включение Беларуси в войну на стороне Украины тоже не хочется. Я не знаю, как бы будет это стоить много крови. Или это будет стоить немного крови, но мне кажется, это точно не улучшит ситуацию. Это может казаться обидным, унизительным, плохим. Но, повторю свой тезис, мне кажется, что белорусское антивоенное движение, какой бы ни была омерзительной эта война, не может обгонять в своем развитии российское антивоенное движение и настроение в российской армии. То есть, так уж получилось, но мы в этой ситуации не субъект. И чтобы потом не плакать, не кричать про то, что не надо обвинять жертву, мы же просто хотели, мы же не думали. Я все-таки призываю сначала думать, а потом что-то делать. Наверное, на этой пессимистической ноте я и закончу. Ну и могу сказать, что все-таки есть пространство для личного действия. Да? Антивоенная пропаганда – это всегда хорошо. Если вы можете кому-то рассказать о сути этой войны, конечно же, рассказывайте. Не позволяйте по возможности, изо всех сил старайтесь, не позволить сделать из себя вот это полено в костер всеобщей ненависти. То есть не дайте замазать себя в убийствах и постарайтесь не стать жертвой сами. Будем следить за развитием ситуации. Не факт, конечно, что мы дождемся ее улучшения, но пока что нам остается только ждать. Это было мое мнение. Вы можете с ним соглашаться или не соглашаться. Или высказать свое в комментариях. До новых встреч!